не понял. не, ну, не ругался. Не так, знаю, ругайся. Я боюсь. Блин, ну, и Криса точно. Давай. Боюсь. Давай, давай, давай, давай, давай. это твоя... Да, да плюс, Она с Москвы на че? зачем у Она ты? на ней с чем, Мария, тебе там надо ездить? Она хотела красное Феррари, еле уговорили на Матис. мама, мама, Так что давай за руль. Ау, сразу вторую врубай дави на газ. Как эта песня? Лада, баклажан или как? Баклажан. Открывай, заходи и падай. Смотри, она обкатку не прошла, много газу не давай. Ай, ну что вы делаете? Что Садись, садись, садись, Как она с Москвы сама на приехала. Да ты чего слышишь? Папа, мне давление поднялось, когда я что она одна ехала. Да. Она говорит, я дедушке подарок везу. Если честно, их три девушки ехали. Одна сжала сцепление, вторая тормоз, третья газ. Садись, заводись. Тест-драйв. Сейчас, подожди, подожди, подожди. Ой, мама, что творит? Заводи, заводи. Парышка, вы что делаете? Только турбину отключай. Так, здесь не кронка, да. да? А у музыка играет. И? И? 260 лошадиных сил. Четырехлитровый мотор.